Добро пожаловать на программу «Иисус Целитель». Мы так рады, что вы с нами. Для нас большая честь служить вам, и мы дорожим возможностью делиться с вами словом. Бог повел нас учить об уме, и мы занимаемся этим уже несколько недель. Эта тема настолько обширна и затрагивает столько сфер жизни, что всегда есть что сказать и чем послужить, верно? Мне так дорого основное место Писания, которое мы используем. Второе Тимофею 1.7. Откройте его со мной, пожалуйста, и подключите свою веру к тому Слову, которое вы сегодня услышите. Недостаточно просто слушать. Нужно подключать свою веру к тому, что вы слышите. В послании к евреям об израильтянах, избавленных из Египта, сказано, что и им было проповедано Слово, как и нам, но оно не принесло им пользы не будучи растворено верой услышавших». Слово необходимо растворить верой. Так что, слушая эту передачу, принимайте слово в свое сердце и растворяйте его верой. Аминь. Сделайте слово своим. Во втором Тимофею 1,7, нашем основном месте Писания, сказано, «Ибо Бог не дал нам духа страха». А что Он дал нам? Силу или власть, чтобы применять ее против духа страха. Он также дал нам любовь, Божью любовь. А в Слове сказано, что совершенная любовь изгоняет страх. И следующее, что Бог уже дал нам, это здравый ум. Он часть нашего благословенного наследства во Христе. Нам принадлежит не только исцеление, процветание или победа, нам также принадлежит здравый ум. И нам нужно научиться искусно обращаться со здравым умом. Чтобы хранить здравый ум, необходимо применять власть. Я вам гарантирую, не применяя свою власть над противостоянием, вы лишитесь здравости. Нам нужно умело пользоваться своей властью. Так что сегодня мы поговорим о нашей власти и о том, откуда она. Поняв эти истины, мы уже не отступим от них. Аминь. Во втором Коринфянам 4.4 Павел называет дьявола «богом этого мира» с маленькой буквы «б». Дьявол назван «богом этого мира». Но так ведь не было изначально задумано «богом». Как же дьявол стал Богом этого мира? Ну, тут нужно вернуться к первой главе книги Бытие. Сотворив человека, Бог сказал ему обладать землей и владычествовать. Обратите внимание, Адам был, по сути, Богом этого мира, потому что ему принадлежало владычество. А кто владычествует, тот и главный. Так? Так. И когда Адам согрешил, он не только потерял общение с Богом и в нем начал действовать грех, природа дьявола вошла в него вместо природы Божьей, но также он потерял свою власть. Власть, данную ему Богом, Адам передал дьяволу, повиновавшись ему. Послушайте, кому повинуется, тот и главный. Адам повиновался дьяволу и таким образом отдал ему свою власть. Мне особенно нравится одна мысль из проповеди моего мужа о победе Иисуса над дьяволом. Эд говорил, «Иисус вернул нам нашу власть, а также к нам вернулось право голоса». Аминь. Бог вернул Себе человека а человеку была возвращена власть. Бог вернул себе человека, а человеку было возвращено право голоса. Аминь. Вот почему у дьявола больше нет власти над нами. И если вы хотите жить в здравом уме, вам нужно это понять и научиться умело и быстро применять свою власть. Мне нравятся слова Смита Вигглсворта. «Каждый день я упражняюсь в вере и власти». Что он имел в виду? Он каждый день высвобождал свою веру и каждый день ходил в своей власти. Что это значит? Он запрещал то, что не должно быть, и высвобождал то, что должно быть. Аминьте, прочитаем Колоссянам 2, 15. Но прежде я хочу сказать вот что. В Ветхом Завете мы не видим, чтобы кто-то запрещал дьяволу. О ветхозаветных патриархах и святых мы этого не читаем. Почему? Потому что им еще не была возвращена власть. Пока они повиновались Божьему Завету, они оставались под защитой этого Завета и были в безопасности. Но у них не было той власти, которая есть у нас в Новом Завете благодаря тому, что Иисус отнял силы у начальств и властей. В Ветхом Завете этого еще не произошло, и у людей не было понимания о дьяволе и его роли в людских делах. Бог еще не дал им это откровение, поскольку у них еще не было власти, чтобы справиться с дьяволом. Бог тогда еще не раскрывал действия врага, как он сделал это для церкви в Новом Завете, благодаря тому, что у нас есть власть. Бог совершенно по-другому разоблачил дьявола и его действия в Новом Завете. Потому что у нас теперь есть власть. Аминь. В Новом Завете мы не позволяем дьяволу действовать. Нам не нужно ждать, пока Бог что-то сделает. Мы уполномочены что-то делать. Где мы это видим? Колоссянам 2.15. «Отняв силы у начальств и властей, Иисус властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». В расширенном переводе сказано, что Бог обезоружил начальство и власти, ополчившиеся против нас, и выставил их на всеобщее обозрение, одержав над ними триумф в нем, то есть в Иисусе, посредством креста. Теперь я хочу, чтобы мы прочитали несколько стихов из послания к Ефесянам. Ефесянам 1,20 начнем со второй половины этого стиха, воскресив его из мертвых и посадив Одесную себя на небесах, и мне нравится следующее слово превыше, гораздо выше всякого начальства и власти и силы и господства. Прислушайтесь гораздо выше всякого начальства и власти, и силы, и господства. Здесь не просто перечислены разные ранги бесов. Здесь показано, что каждый из этих рангов противостоял воскрешению Иисуса. Не только дьявол пытался его удержать. Начальство, власти, силы, и Господства все противились его воскрешению. И Иисус был вознесен превыше всех их. То есть они не шли с Ним ни в какое сравнение, понимаете? Они не могли с Ним тягаться, это не был равный бой. Это было полное уничтожение, верно? «Превыше всякого начальства, превыше всякой власти, всякой силы, всякого господства, превыше всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем». 22 стих. «И все покорил «Под ноги Его». Кто из вас знает, что ноги находятся в теле, а не в голове? Ноги находятся в теле. Иисус – голова, а мы – тело Христа. И, прочитав «все покорил под ноги Его», мы можем сказать, «Он все покорил своему телу», так? То есть нам. Он все покорил под ноги Его и поставил Его главою. Бог поставил Иисуса выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем. А теперь во второй главе Ефесянам прочитаем с 4 по 6 стих. «Бог богатый милостью», то есть его милость никогда не иссякает, «Бог богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас». И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. И воскресил с Ним, с кем? Со Христом. И посадил на небесах во Христе Иисусе. Послушайте, мы разделяем с Иисусом ту же позицию власти, на которой Он находится. Это и наша позиция власти. Не удивительно ли? Это восхитительно? Аминь. Что это значит? Человеку возвращена власть. И она включает в себя власть слов, власть говорить, власть противостоять, власть провозглашать. Аминь. Бог воскресил и вознес Иисуса ради нас. Послушайте, Иисус уже был превыше. Это мы не были. Эта цена была заплачена ради нас. Аминь. Аллилуйя. Итак, мы сидим гораздо выше всякого начальства и власти, и силы, и господства. Мы гораздо выше. Послушайте, превыше означает, что они и близко не стоят мы гораздо выше и по нашей жизни должно быть видно, что мы гораздо выше они а еле-еле пробиваемся через противостояние еле-еле проходим через испытание. Негоже нам едва перебиваться будучи настолько выше всего этого. Аминь поняв насколько вы выше вы больше не будете впечатлены противостоянием, вы перестанете обращать на него внимание и замечать его. Одна из моих любимых историй произошла со Смитом Вигглсвортом. Многие из вас читали о Смите Вигглсворте, но, возможно, некоторые не слышали о нем. Этот английский проповедник был на передовой служения в первой половине 20 века. Он был человеком Слова и Духа. Однажды он проснулся посреди ночи, почувствовав злое присутствие в комнате. Проснувшись, он повернулся на другой бок и увидел дьявола, сидящего на краю его постели. Не просто чувство, а дьявол в проявленной форме сидел на его кровати. И мне так нравится, что, повернувшись и увидев дьявола в проявленной форме, Смит Вигглсворт противостал ему. Знаете как? Он сказал, «А, это всего лишь ты». Повернулся обратно и заснул. Не вера ли это? Да, это вера. Это покой веры. У него была такая полная уверенность, убежденность, такое осознание своей власти и умение ею пользоваться, что, увидев врага, который гораздо ниже его, он не отнесся к нему как к равному. Он отнесся к нему как к тому, кто гораздо ниже его. Он даже не уделил ему внимания, которым другие осыпали бы дьявола. Он сказал... «А, это всего лишь ты! Разве он противостал дьяволу?» «Да, противостал». Верно? Он сказал, «А, это всего лишь ты!» Повернулся на другой бок и заснул. Он совершенно не был впечатлен его присутствием, хотя он, очевидно, что-то почувствовал, что-то его разбудило. Он ощутил зло в комнате, он ощутил страх в комнате. Почему? Потому что это природа дьявола, он самое боязливое творение. И когда он куда-то приходит, это можно ощутить, можно почувствовать страх. Люди чувствуют появление страха и думают, «О, у меня страх». Нет, вы просто ощущаете его, это не вы, это не ваш страх, Бог не дал вам духа страха. Это страх дьявола, оставьте его ему. Пусть вас не впечатляет ощущение того, что присущи ему, и кем он является, он сам и есть страх. Аминь. Мне так дорого, что Смит Вигглсворт был настолько опытен в своей власти, настолько утвержден в ней, что его не впечатлило то, что было... Гораздо ниже его. Аминь. Нам нужно перестать считать дьявола громадным. Он не громадный. Он гораздо ниже нашей власти, нашей позиции. Аминь. Пока я рассказывала эту историю, ощутимое помазание вошло в мою руку. Что это? Это проявление силы. И я хочу служить вам этой силой прямо там, где вы находитесь. Что вас тревожит и терзает ваш ум? Да, узнавая, кто мы во Христе, мы учимся не поддаваться этому, но некоторые люди завязли в этом, не понимая своей власти и не обладая знаниями, не противостоя этому, как надо и как могли бы. И если это вы, для вас есть помощь. Слово говорит, что помазание разрушает ермо. Итак, рассказывая эту историю, я почувствовала, как помазание вошло в мою руку. И я позволю этому помазанию, этой силе действовать для вас. Возможно, ваш ум связан. Вы измучены депрессией, затравлены страхом. Послушайте, каждому христианину, возможно, даже ежедневно, Приходится сталкиваться со страхом, с тревожными неправильными мыслями и отвечать им. Я сейчас обращаюсь не к этим людям, а к тем, кто увяз в этом, кому кажется, что их ум им не принадлежит. Настолько они измучены и затравлены. Прямо сейчас сила течет. Вот почему я чувствую ее в своей руке. Не для того, чтобы впечатлить вас своими ощущениями а просто потому, что она здесь, она присутствует для вас, не для того, чтобы я что-то почувствовала. Эта сила двигается в вашем направлении, и прямо там, где вы есть, она проявится, когда вы подключите к ней свою веру. Аминь. Верьте, что для вас есть помощь. И о тех, чей ум мучается, затравлен, подавлен и угнетен, я говорю, «Дьявол, убери свои руки от их ума во имя Иисуса». Убери свои побежденные руки от их ума во имя Иисуса. Эти люди не принадлежат тебе, они принадлежат Христу. Как ты смеешь прикасаться к Божьей собственности? Убери свои руки от их ума. Ваш ум да будет свободен во имя Иисуса. Мир да восстанет внутри вас. Радость Господа да поднимется внутри вас. Будьте свободны во имя Иисуса. Аллилуйя! Какова же ваша роль? сказать, «Я беру это, я принимаю свою свободу». Видите ли, вам нужно согласиться. Вера соглашается с Богом, соглашается со Словом. Просто поднимите руки и скажите, «Я принимаю это, спасибо Богу, я свободен прямо сейчас, я восстановлен прямо сейчас, мой ум здрав прямо сейчас». Вы скажете, «Я все еще чувствую себя по-прежнему». Не переживайте о том, что вы чувствуете. Помните Смита Биглсворта, Ему было все равно, что он чувствовал в той комнате. Не будьте впечатлены тем, что вы чувствуете. Просто переведите свое внимание, свой фокус на силу Божию и на того, кто освободил вас. Поклоняйтесь Ему, прославляйте Его, переведите свое внимание на Него с того, что вам противостояло. И где бы вы сейчас ни находились, просто поднимите руки и скажите «Спасибо тебе, что я свободен». Спасибо, что я свободен. И весь оставшийся день говорите, спасибо, что я свободен. И перед сном, спасибо, что я свободен. И если проснетесь посреди ночи, спасибо, что я свободен. Утром первым делом, спасибо, что я свободен. Аминь. Не пытайтесь освободиться, а согласитесь, что вы свободны. Аминь. Спасибо Богу за помазание. Мы дорожим помазанием. Спасибо Богу за помазание. Слава Господу. Теперь давайте обратимся к пятой главе римлянам и начнем читать семнадцатого стиха. Послушайте, мы посажены на позицию власти. Аминь. Превыше. Вы знаете, что это значит? Вы больше не жертва врага. Вы не его жертва. «Так не живите, как его жертва, не мыслите, как его жертва, не говорите, как его жертва». Израильтяне, избавленные из Египта, так долго находились в рабстве, что у них сформировалось рабское мышление. И они говорили, как рабы. Они мыслили, как рабы, не обновляя свой ум в соответствии с тем, что сказал Бог. Что Он сказал? «У меня есть для вас земля, она течет молоком и медом». Аминь. Они не обновляли свой ум. Они думали, что им нужно все отвоевать. А Бог сказал, «Эта земля уже ваша, все, что вам нужно, это прийти, и Бог будет бороться за вас». Но они не обновляли свой ум, держась за рабское мышление. Они жаловались, они роптали. Они жаловались на Моисея, на недостаток пищи, на воду, на манну. Бог кормил их ангельской пищей, и они все равно жаловались. Почему? Потому что они не обновили свой ум и не согласились с Богом. Им мешало их собственное несогласие. Аллилуйя! Нам нужно согласиться с Богом. Они жили как рабы, хотя им принадлежало все. Они просто не пришли получить то, чем владели. Аминь. Бог уже всем нас благословил, все нам дал. Придите и получите это верой. Вы не жертва. Как бы вами не помыкали в прошлом, как бы плохо с вами кто-то не обходился, Бог прекрасно обходится с вами. Переключите свое внимание и фокус с того, как кто-то обращался с вами, на того, кто восстановил вас, спас вас, искупил вас. Аминь и кто действует вам на благо. Неправильное мышление фокусирует внимание на том, что неправильно. А здравый ум фокусирует внимание на том, что правильно. Послушайте, я не преуменьшаю то, через что прошли некоторые люди. Некоторые люди прошли через такие трудности, через такие тяжелые ситуации. Я не отношусь к этому легкомысленно. Но я хочу, чтобы вы знали, что сила, принадлежащая вам во Христе, гораздо больше всего, что восставало против вас, всего, что вам препятствовало, вредило, ранило вас. Не позволяйте этому искалечить вашу жизнь. Аминь. Выберите отпустить это, решите оставить это, отказаться от мышления жертвы. Вы больше не жертва. Многие позволяют себе отставать в том, что Бог дал им из-за того, как с ними обращались в прошлом. Но то, как Бог обращается с вами сегодня и на протяжении всего пути, поднимает вас. Аминь. Вы больше не внизу. И нет смысла иметь заниженную самооценку, когда вы вознесены. Аминь. Вы принадлежите Ему. Выясните, кто вы в Нем. И у вас не будет заниженной самооценки, осуждение, вы избавитесь от чувства вины и стыда, узнав, кто вы. Аминь. Чувство вины и стыда – это знак. Мне нужно обновить свой ум в отношении того, кто я во Христе. Мне не нужно бороться с виной и стыдом. Мне нужно оставить их позади. Мне нужно продвинуться в осознании того, кто я во Христе. И это вымоет все чувства стыда, вины и осуждения из моей жизни. Аминь. Послушайте, нам не нужно жить в плену неправильного мышления. Осуждение – это неправильное мышление. Если податься ему, оно лишит вас здравости. Обновленный ум осознает, что нет больше никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Аминь. Обновленный ум отказывается поддаваться стыду. Почему? Потому что все мои промахи покрыты кровью, и там, под его кровью, я их и оставлю. Я не буду говорить о них. Говоря о прошлом, вы приносите его в настоящее. Оставьте прошлое в прошлом, оставьте его под кровью. Кровь Иисуса омывает, аннулирует его, избавляет вас от него. Не тащите его снова в свое настоящее. Перестаньте говорить и думать о нем. Мы уполномочены оставить его под кровью, которая его очищает. Аминь. И прежде чем мы пойдем дальше, я хочу помолиться за тех из вас, кто, возможно, еще не рожден свыше. Возможно, ваш ум измучен и затравлен. И вы говорите, пастор Нэнси, я хочу иметь такой ум, о котором вы говорите, свободный от мышления жертвы. Послушайте, родившись свыше, вы станете хозяевами своей жизни, будете править и царить в ней. Вы будете править и господствовать над обстоятельствами, а не обстоятельства над вами. Так что прямо там, где вы есть, помолитесь вместе со мной. Пожалуйста, повторите эти слова за мной, соглашаясь с ними сердцем. Знаете, я выросла в драгоценной деноминационной церкви, но мы ничего не знали о рождении свыше. Мы даже не знали, как родиться свыше. Мы думали, что раз мы посещаем церковь и любим Бога, то мы рождены свыше. Но мы не были рождены свыше. Не это делает человека христианином. Слово говорит, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Человек спасается, веруя сердцем и исповедуя устами. И мы хотим дать вам эту возможность прямо сейчас. Скажите вместе со мной, «Отец, я верю, что Иисус умер, чтобы заплатить цену за мой грех, чтобы мне вернуться в правильные взаимоотношения с тобой». Иисус». Я принимаю ту цену, которую ты заплатил. Я принимаю тебя, как своего Господа. Я принимаю тебя, как своего Спасителя. И поэтому теперь я дитя Божье. Я новое творение во Христе. Я начинаю новую жизнь. Древнее прошло. Теперь все новое». Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты теперь мой Отец. Иисус, Ты теперь мой Господь. Ты теперь мой Спаситель. Я принадлежу Тебе. Аминь. Добро пожаловать на программу «Иисус Целитель». Мы так рады, что Вы с нами. Слово меняет жизнь. Так что черпайте Слово и подключите к Нему свою веру. Именно Слово, растворенное верой, принесет вам пользу. Недостаточно просто иметь веру, ее нужно использовать. Я призываю вас, подключите свою веру к Слову Божьему. Со мной в студии находятся слушатели, и мы так рады, что вы к нам присоединились. Станьте учениками. Возьмите Библию, блокнот, карандаш и учитесь вместе с нами. Ведите записи. Возможно, Бог скажет вам даже то, что я не скажу. Ожидайте этого, потому что, сидя в атмосфере Слова, можно четче услышать то, что Бог хочет вам сказать. Я замечала это во время служений, возможно, и вы это замечали, что Бог говорит то, что проповедник даже не говорит. Не упускайте, записывайте это. Аминь. В последнее время мы каждый эпизод начинаем с нашего основного места Писания, 2 Тимофею 1,7. Бог повел меня учить об уме, и для нас привилегия выяснять, что говорит Слово, потому что в нем есть помощь для всего человека, включая ум. Аминь. Снова прочитаем 2 Тимофею 1.7 в переводе Короля Иакова. Ибо Бог не дал нам духа страха. Но Он дал нам силу, или власть. Он дал нам любовь, любовь Божья внутри нас. И Он дал нам здравый ум. Все это, власть, любовь, здравый ум, разбирается с духом страха, ставит его на место, не давая ему войти в вашу умственную жизнь. Послушайте, вы не можете помешать страху приходить, но вы можете не дать Ему войти в вас. Вы не обязаны Его впускать. Когда вы ходите во власти, страх не может войти. Когда вы ходите в Божьей любви, страх не может войти. Когда вы упражняетесь в здравом уме, страх не может войти. Все это защищает нас от страха, потому что страх не принадлежит нам. Страх может проявляться как беспокойство, сомнение, депрессия, приступы паники. Все, с чем многие люди борются в разные периоды своей жизни. И у нас есть полная власть над этим. Аминь. Научитесь распознавать страх. Часто люди ожидают чего-то более осязаемого. Но это может быть просто мысль, противоречащая Слову Божьему. Мысль страха, тревожная мысль, уводящая вас от веры. Научитесь распознавать эти проявления страха, чтобы противостоять им. Знайте, здравый ум – часть нашего наследия во Христе. Аминь. Власть – часть нашего наследия во Христе. Любовь Божья – часть нашего наследия во Христе. А также здравый ум. И здравый ум связан со Словом. Он связан со Словом. Невозможно отложить Слово и рассчитывать остаться в здравом уме. Слово – источник здравого ума. Аминь. Отводя Слову первое место в своем мышлении, мы сохраняем здравый ум. И следует правильно думать о самом уме, осознавая, что с годами, по мере старения, уму не обязательно терять здоровье. Здравый ум принадлежит нам потому, что мы во Христе, независимо от возраста. Понимаете? Так что не поддавайтесь мыслям, что с возрастом здоровье ума должно пойти на убыль. Нет, вы не обязаны терять память, вы не обязаны терять остроту и ясность ума. Это часть здравого ума, который Бог вам предназначил. А никакая часть вашего наследия во Христе не уменьшается и не ослабевает со временем. Все блага по-прежнему принадлежат вам. Слово говорит, что путь праведника более и более светлеет, а не темнеет и тускнеет. Наша умственная жизнь не должна становиться нечеткой, тусклой, темной. Нет-нет, здравый ум принадлежит нам во Христе, и мы применяем веру, чтобы сохранить то, что принадлежит нам во Христе. Аминь. Здравый ум не теряет память. Аминь. Здравый ум не теряет способность все правильно взвешивать. Аминь. Вы остаетесь уравновешенными. Аминь. Описывая здравый ум, расширенный перевод Библии говорит, что Он спокоен, уравновешен, дисциплинирован и владеет Собой. Аминь. Такой ум принадлежит нам во Христе. Спасибо Богу за то, что Он завоевал для нас. Аминь. Послушайте, Иисус пришел ради нас, чтобы одержать победу для нас. Он не испытывал недостатков победе над дьяволом. Она была нужна нам. Иисус пришел и одержал эту победу для нас, за нас, и дал ее нам. И часть этой победы – здравый ум. Мы знаем из Колоссянам 2.15, что «отняв силы у начальств и властей, Иисус властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». А в расширенном переводе сказано «Бог обезоружил начальство и власти, ополчившиеся против нас». И выставил их на всеобщее обозрение, одержав над ними триумф в нем, в Иисусе, посредством креста. Аминь. Знайте и никогда не забывайте, что дьявол — поверженный враг, разгромленный. Аминь. Абсолютно уничтоженный. Аминь. И победа, одержанная Иисусом, принадлежит вам. А в Ефесянам 1,20 сказано, что Бог воскресил Иисуса из мертвых и посадил Одесную себя на небесах. И мне нравится то, что сказано в 21 стихе. Превыше, гораздо выше, не просто чуть выше, а гораздо выше. Так велико расстояние между позицией победы, на которой вы сидите, и местом, где действует дьявол. Вы настолько выше его маневров, настолько выше действий врага. Мы гораздо выше Его в господстве, власти и победе. Гораздо выше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени. Почему? Потому что все они противились воскрешению Иисуса, но были безуспешны, потерпели неудачу. И Он был вознесен превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. 22 стих. «И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Заметьте, здесь сказано, что Бог все положил под ноги Иисуса. А где ноги? В теле. Так что все под нашими ногами, потому что мы тело, а Иисус голова. А у головы и тела одна и та же власть. Аминь. Это наша общая власть. Та же власть, которая принадлежит Иисусу, которую завоевал Иисус, принадлежит нам, потому что тело и голова разделяют одну и ту же власть. И когда Иисус был поднят намного выше дьявола, были подняты и мы, потому что мы тело Иисуса. Аминь. Это поразительно. Вложите это в себя, чтобы отвечать обстоятельствам. Я гораздо выше этого. Это не может войти в мою жизнь, победить, остановить или придавить меня. Помните, вы гораздо выше. И при каждой встрече с врагом помните, что он полностью повержен. Думайте о нем как о побежденном враге, и вы будете иначе подходить к противостоянию. Не пытаясь получить победу, а осознавая, что враг полностью разоружен и повержен помните это о враге при каждой встрече с ним Аминь благодаря тому что Иисус сделал для нас нам дано править и царствовать в этой жизни пожалуйста откройте со мной римлянам 517 в римлянам 517 сказано ибо если преступлением одного, о чем это? О грехе Адама. «Ибо если преступлением Адама смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати – это мы, и дар праведности – это мы, будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Итак, мы знаем, что из-за провала Адама смерть царствовала, но теперь мы царствуем в жизни посредством Иисуса. Что значит царствовать в жизни? Это значит, что мы царим над обстоятельствами, а не они над нами. Мы господствуем над обстоятельствами, а не они над нами. Это не значит, что обстоятельства не возникают. Обстоятельства будут приходить, противостояние будет возникать, но они не должны господствовать над нами. Если они доминируют, это не порядок. Не позволяйте им лидировать, доминировать, руководить вашей жизнью. Вы должны править и царствовать в этой жизни и во всем, что связано с вашей жизнью. Это не значит, что вы можете царить и господствовать в жизни других людей. Вы не можете управлять тем, чего хотят другие люди. Но в вашей сфере власти, то есть в вашей жизни, в вашей семье, в жизни людей, которые связаны с вами, которые находятся под вашей властью, Ваша власть работает. Я хочу поделиться с вами свидетельством, показывающим, что мы недостаточно понимаем, что в нашей власти. Брат Хеген, папа Хеген, был духовным отцом для нас с мужем на протяжении многих десятилетий. И он рассказал историю, которая зажгла меня, показав ясную картину того, что может совершить наша власть во Христе. Папа Хеген был разъезжающим служителем, он много ездил на машине, летал на самолете, но в первые годы служения он всюду ездил на машине. И однажды его другу, пастору, предстояло отправиться с ним в поездку, и им нужно было проехать большое расстояние. И то ли друг сам сказал ему, то ли брат хеген узнал об этом каким-то другим образом, но он знал, что этот пастор диабетик. И когда в начале поездки пастор сел в машину, брат Хеген повернулся к нему и сказал, «Пока ты со мной, диабет не может действовать». Обратите внимание, «пока ты со мной», что он имел в виду? «Пока ты в моей сфере власти, участвуешь в моей поездке». «Ты путешествуешь со мной, а все, что связано со мной, будет соответствовать Слову». Итак, он сказал этому человеку, «Пока ты со мной, у тебя не будет проблем с диабетом. У тебя будет идеальный уровень инсулина, и пока ты со мной, ни один укол тебе не понадобится». И они отправились в путь. Он не молился, он просто провозгласил свою власть. А, четко осознавая свою власть, вы применяете ее в жизни. Я не имею в виду помыкание людьми. Попытки доказать что-то людям это не применение власти. Не уступать дьяволу не на йоту. Вот что такое применять власть в жизни. Не уступайте ему ни на йоту. И когда этот пастор попал в сферу власти брата Хегена, брат Хеген сказал: Ты не будешь бороться с тем, с чем ты борешься, пока ты со мной. Это не может действовать в моем присутствии. Мне это нравится. У них была одиннадцатидневная поездка, и пастор сказал брату Хегену, «Все то время, пока я был с вами в этой поездке, мои показатели были идеальными. Я даже проверил, если я съем десерт, как это повлияет на мои показатели, и они оставались идеальными, чтобы я не ел». Правда здорово? Я думаю, мы недооцениваем размах нашей власти. Брат Хеген рассказывал, что по возвращении пастора домой его показатели оставались в норме. И лишь спустя две недели показатели стали прежними, и ему пришлось вернуться к приему инсулина. Почему спустя две недели столько времени потребовалось, чтобы влияние этого господства, как бы это сформулировать, снизилось или отошло? И этот пастор получил урок. Минуточку. Если власть брата Хегена, пока я был с ним в его сфере влияния, смогла сделать это для моего тела, «Что же моя собственная власть сделает для моего тела?» Он осознал, «Я не должен был мириться с этим». И он сам противостал этому. И через короткое время все симптомы прошли, и он смог отказаться от инсулина. Почему? Потому что применение власти братом Хеггеном послужило для него примером. И он сказал, «Если его власть сделала это для меня, насколько больше моя власть сделает для меня». Мне это нравится. Часто мы не осознаем, что находится в нашей сфере власти. Как я уже говорила, у вас нет власти над домом соседа, вы не можете применять там свою власть. Или в доме каких-то родственников, у вас там нет власти. Но в вашей сфере ответственности, аминь, например, в отношении ваших детей, тех, кто живет под вашей крышей, у вас есть власть. И не забывайте применять ее. Мы учимся этому так, мы узнаем, насколько далеко простирается наша власть. И знайте, когда враг долго влиял на чью-то жизнь, он так легко не сдастся. Он захочет остаться на территории, которую ему дали. Павел предупреждает об этом в Ефесянам 4,27, говоря, «И не давайте место дьяволу». Какое-то время у дьявола было место в нашей жизни, мы дали ему место. Не он сам взял его, мы ему его дали. Но раз мы дали ему место, мы можем и забрать то место, которое мы ему дали. Мы не обязаны позволять чему-то происходить как всегда, просто потому что так было всегда. Не привыкайте к тому, что не в порядке. Аминь. И как только вы увидите, кто вы во Христе, что принадлежит вам во Христе, что ваша власть может совершить, и начнете использовать свою власть, Дьявол будет давать вам отпор. Позвольте вам это проиллюстрировать. Если вы позволяли детям вам перечить и проявлять неуважение, и внезапно вы говорите, «Погодите-ка, я больше не буду с этим мириться». Ваша родительская власть все еще в силе, даже если вы сложили ее с себя, отдав ребенку. Аминь. Вы можете снова взять свою родительскую власть и сказать, «Тебе слишком долго многое сходило с рук. Ты больше не будешь так со мной разговаривать». И ребенок может все еще пытаться так с вами разговаривать. Но со временем, по мере того, как вы будете возвращать себе власть и придерживаться ее, больше не слагая ее, дети начнут слушаться. Возможно, они не послушаются в первую же секунду, привыкнув неуважительно с вами разговаривать и пытаясь поступать по-прежнему. Но если вы продолжите использовать свою власть, все встанет на свои места. Это работает дома с детьми. Но тот же принцип работает и с врагом. Если в какой-то сфере так долго все было по его, и тут вы начинаете применять свою власть, он не скажет сразу «О, я ухожу». Он попытается бросить вам вызов, чтобы посмотреть, будете ли вы держаться своей власти. Ведь он привык добиваться своего. Каков же выход? Просто продолжайте использовать свою власть. Используйте ее и будьте в этом последовательны. Дьявол рассчитывает на ваше непостоянство, чтобы снова войти. Один из ключей к победе – постоянство. Нельзя сегодня отстаивать свою территорию, потом сложить с себя власть на месяц и снова вернувшись к ней рассчитывать, что все по-прежнему будет в порядке. Последовательность – вот ключ к победе. Я видела это в детстве, в том, как мама воспитывала нас четверых. Чего-чего, а уж последовательности моей маме было не занимать. Насколько бы она ни устала, если мы сделали что-то не так, она с нами разбиралась. Она не мирилась с неуважением, переченьем, непослушанием. Она была последовательной, независимо от того, устала она или нет. Она не позволяла своим чувствам определять, насколько ей быть последовательной со своими детьми. И благодаря этому у нее не было тех проблем с детьми, которые бывают у других. На самом деле последовательность воспитания справедлива по отношению к детям. Несправедливо, когда сегодня им что-то сходит с рук, а завтра нет. Это непоследовательное использование власти. Моя мама была справедлива по отношению к нам, потому что была последовательна. Если вы хотите использовать свою победу и наслаждаться ею, вам придется быть последовательными, потому что дьявол только и ждет вашей непоследовательности, чтобы снова получить доступ. Аминь. Неприменение власти — это открытая дверь для дьявола, понимаете? Не только грех, то есть намеренные неправильные поступки, но и просто неиспользование власти является открытой дверью для врага, через которую он тут же вернется. Враг будет противостоять вам в теме власти больше, чем в любой другой. Потому что именно применяя власть, вы ежедневно поддерживаете порядок в своей жизни. Аминь. Дьявол не хочет, чтобы вы узнавали о своей власти о том, кто вы во Христе, что принадлежит вам во Христе и на что вы способны во Христе. Так что, когда вы получаете знания и начинаете их применять, дьявол дает вам отпор. Если вы противостоите ему, например, начинаете использовать власть в отношении своего тела, говоря симптомам «убраться», дьявол попытается внушить вам, что ваша власть не работает. И может показаться, что симптомы усиливаются, что они возрастают, и все становится хуже. Это просто дьявол пытается вынудить вас перестать применять власть. Не попадайтесь на эту удочку. Продолжайте использовать свою власть. Не сомневайтесь в ее действенности. Просто продолжайте применять свою власть. Аминь. Враг лишь пытается бросить вам вызов в применении власти. Как я уже говорила... Дьявол не хочет, чтобы вы изучали свою власть во Христе. Он не хочет, чтобы вы стали в ней искусными. Стоит вам узнать, кто вы во Христе, какая власть принадлежит вам во Христе, и начать ее использовать, и дьяволу больше не удастся помыкать вами, с ним будет покончено. Он же хочет постоянно влиять и воздействовать на вашу жизнь, а потому не хочет, чтобы вы обретали знания и становились в них искусными. Он хочет удержать вас в неведении, потому что там, где неведение, он может действовать. Дьявол процветает в неведении. Когда люди не знают о своей власти во Христе и о том, что она может совершить, у дьявола есть возможность двигаться в их жизни а Бог не действует через неведение. При взаимодействии с Богом нужны знания, нужна мудрость, потому что Бог не участвует в неведении. Если мы пребываем в неведении, Бог не может сделать для нас все, что Он хочет, потому что Он не действует через неведение. Он действует через знание, через мудрость. Так что приобретайте знания. Аминь. Ваша безопасность в знаниях, в мудрости и в применении знаний и мудрости. Аминь. В Осии 4.6 раскрыт важный принцип. Бог говорит, «Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения». Заметьте, Он не сказал «Истреблен будет народ Мой из-за дьявола». Он так не сказал. Он не сказал, «Истреблен будет народ мой из-за испытаний». Он не сказал, что народ будет уничтожен противостоянием. Он сказал, что его разрушит то, чего он не знает. Вау! Знаете, неведение — это убийца. Оно все разрушает. Неведение — это недостаток знаний. Это не неспособность учиться. Это когда у вас и нет света в какой-то сфере. Вот почему так важно быть учениками Слова. И вот почему пастор так важен в жизни верующего. Знаете, детей отправляют в школу. Почему? Потому что мы хотим, чтобы они получили академическое образование, верно? Если мы не позаботимся об их образовании, они останутся в неведении. Поэтому общество помогает родителям, предоставляя детям учителей. В духовной жизни таким же школьным учителем для вас является ваш пастор. Аминь. Если дети не ходят в школу, они отстают в знаниях. Они отстают в письме, они отстают в математике, в науке. Не посещая уроки, они отстают. Вот что происходит, когда люди не приходят послушать пастора. Они отстают духовно. Они отстают в познании слова. А отставая, они проваливают экзамены. Именно так происходит в школе, верно? Дети пропускают уроки, не делают домашние задания, и когда наступает время экзаменов, они их проваливают. И христиане часто побеждены ситуациями, вместо того, чтобы побеждать их, в первую очередь из-за пропущенных уроков. Они пропускали поместную церковь, Упускай необходимое им помазание пастора. На служении пастора есть такое благословенное помазание, оно помогает святым расти и становиться зрелыми. Конечно, оно есть и на остальных четырех дарах служения, но в основном это постоянное, ежедневное или еженедельное питание через помазание пастора. Вы скажете, но, пастор Нэнси, там, где я живу, нет церкви, учащей Слово. Начните молиться и верить Богу. Просите Его послать вам пастора. Аминь. Используйте свою веру, чтобы Бог послал кого-то, кто поможет вам узнать все, что принадлежит вам во Христе. Аминь. Аллилуйя. Позвольте вам сказать, помазание пастора – это основное блюдо. Слава Богу, что можно получать добавки, но невозможно жить на одних добавках. Необходимо основное питание. И слава Богу, что Он дает нам пасторов, которые нам в этом помогают. Мы хотим, чтобы вы росли в знаниях, и слава Богу за подобные программы и телеканалы, которые помогают вам расти в знаниях. Потому что, прогоняя неведение, вы закрываете дверь для дьявола. Выясняя, что принадлежит вам во Христе, и используя эту власть, используя полученные знания, вы начинаете править и царствовать в жизни, вместо того, чтобы жизнь вас трепала. Аминь.